Thank you. полки не просто большие, а просто огромные. Тут два окна, второе, свет и окна сюда. Здесь санузел. Пока вытяжка, пока еще ничего не сделано. Тоже керамогранит. Здесь на полу ламинат лежит. В принципе, такой дом, полки просто огромные. Ну, вот. На лестницу вырезал ковролин сам, так, чтобы не пачкать, не вытирать лестницу. И... я и видео сниму стеклянная дверь это летний вход в дом забор по всему периметру ухоженный участок калитка с выходом в лес сколько смогли столько скопали Мать что-то посадила. Вот. Тут не видно, но тут вот калитка к соседу, к одному. Там есть калитка к соседу, к второму. Эта калитка в лес. Еще осталась от старого хозяина. палки и наш дом слонк вот, ну в принципе все